Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Евгений Воронюк. И вот в этом коротком видео я покажу, как копирайтерам на бирже фриланса Quark больше зарабатывать. Вот. Сейчас Quark ввел такую функцию, как уже было после задних сайтов, пакетные корки Вот Что это значит? Сейчас вам покажу на примере своих Quark. Вот Уже есть корки которые я сделал на пакетных, а есть, которые нет. Мы с вами разберем на тех примерах, вот, которые у меня уже сделаны. Хотя нет, давайте я вам покажу, на которых везем, чтобы вы поняли, как это делается. Вот у меня кворки, если они просят его, его там вот редактировать, вот я нажимаю ю редактирование. Вот, я листаю вниз, где, где у нас назначается цена, и я вижу, вот у меня э, вот у меня вот эконом, идет кворк, так? Вот, я нажимаю три пакета. И вот теперь у нас доступно эконом, стандарт и бизнес. Вот. Вы сами выбираете галочками, что входит в данный пакет. И что входит в эконом, что в стандарт, что в бизнес. Вот. Если тут нету какой-то опции, которую вы можете сделать, там, допустим, в бизнесе, вы нажимаете добавить свою опцию, вот, пишите ее название вот, и пишите подсказку покупателя. Вот. Также здесь вы, вы сможете поменять это количество дней, вот сможете поменять. Так как, допустим, в бизнесе у вас уже работы будет больше, поэтому срок, я думаю, тоже будет больше. Вот. Еще важный момент, э, что если по созданию сайтов, когда мы делаем пакетные кворки, то там вы сами выбираете стоимость, которую вы будете делать. Вот, допустим, в бизнесе там или в стандарте, то здесь Кворк, он берет среднюю по рынку цену, и он сам выставляет уже и он. Вот. Также еще важный момент, что если вы будете заключать, допустим, с клиентом сделку, допустим, в стандарте или в бизнесе, вот если здесь у него будет цена, понятно, это 500, вот если вы уже работали в Кворке, да, они берут 100 рублей комиссии, и в данном Кворке стандарт, тут он заплатит 2000. Вот вот еще в бизнесе здесь будет 5000 тысяч. Вот, еще важный очень момент, что если вы, вы с клиентом вот общаетесь, сколько будет стоить ваша работа, вот, то вы ему говорите не 1600, допустим, рублей, а вот 2000, потому что если вы будете говорить 1600, вот, то вы тогда заведете клиента... Это в заблуждение, потому что он подумает, что эта работа так и будет, стоит 1600 рублей. Он может заплатить меньше, допустим, он, он возьмет, допустим, эконом, оплатит вам 3 кворка, вот оплатит, у него выйдет это 1500 рублей, и вы, по ну, да, он заплатит 1500, а вы только получите 1200. Вот, поэтому называйте клиенту цену ну, уже с комиссией сервиса. Вот если 5000, значит 5. Вот. Так как, когда клиенты пишут, допустим, личные сообщения, спрашивают, сколько это будет стоить. Вот. У меня уже были случай, когда я говорил, что, на, допустим, 400 за 1000, я клиенту сделку вставляю, 200-500 рублей. Он не понимает, почему так. Вот. Поэтому, поэтому делайте пакетные кворки по вашим кворкам, по копирайтингу, и по СММ тут также добавили, такую же штуку, по дизайну и так далее зарабатываете зарабатывайте гораздо-гораздо больше, вот, потому что заказчиков на Кворке очень много. Вот, вот если вы хотите зарабатывать, этого вот, сидя дома вот, на фрилансе, либо вы уже есть на Кворке и вы хотите увеличить свой доход, обязательно делайте пакетные корки. Для тех, кого нету еще на Кворке, кто хочет зарабатывать, я оставлю под этим видео ссылочку. Вот, регистрируйтесь, проходите э, обучение по моим видео, это ссылочки на видео тоже будут в описании. Вот, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вот, обязательно нажимайте сверху колокольчик, чтобы вы не пропускали мои новые видео. С вами был я, Евгений Воронюк, И до новых встреч, пока-пока.